Hey! Всем привет! Сегодня мы находимся в городе Мальбург. Это прекрасный город. В нем находится один из самых больших кирпичных замков в мире. Очень красиво здесь. Мы разобьем это видео на несколько серий, потому что здесь также находится выставка янтаря и выставка металлического оружия и брони. Да, металлического оружия и брони. Так что давайте наслаждаться.